Друзья, приветствую! На связи Николай Жаричев. Очень важное видео для всех, кто участвует в маркетинге «Живая очередь». Обязательно досмотреть это видео до конца, перемотать на начало и пересмотреть еще раз. В этом видео я вам расскажу про закон, который гарантирует вам, что если вы его будете соблюдать, то вы очень быстро в очереди заработаете свои первые 100 долларов, потом 1000 долларов, 10 тысяч долларов и так далее, друзья мои. Закон, который гарантирует это. Но прежде, чем я расскажу про этот фундаментальный закон сетевого бизнеса, я хочу вам сказать следующее, что в основе живой очереди лежит коллективная ответственность. Только сообща, только совместными усилиями можно добиться суперкрутых результатов. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь, что сила в людях, сила в каждом из вас. Именно люди решают, что взлетит на рынке, а что упадет, друзья мои. И примеров огромное количество. Давайте приведу на примере Инстаграма. Было просто мобильное приложение, чтобы фотографировать еду. И потом кто-то пришел и сказал, я буду пользоваться. И начал рассказывать другим людям. Начали другие люди пользоваться? В конечном итоге, что сделали люди? Они подняли эту компанию очень-очень высоко. И сейчас эта компания стоит огромное количество миллиардов. И приносит своему владельцу, инвесторам хорошие дивиденды, друзья мои. Но если люди сейчас перестанут пользоваться Инстаграмом, эта компания не будет стоить ровным счетом ничего. То же самое в криптовалюте. Есть мемкоины, которые делают миллиардную капитализацию, причем делают ее очень быстро. Та же самая монета Доги. Просто люди поверили, начали покупать, и образовалось огромное количество долларовых миллионеров, которые поверили в эту монету и начали покупать. Но если люди захотят, они будут продавать эту монету. И эта монета будет стоить ничего, ноль. Понимаете? Именно от каждого из вас будет зависеть, сколько мы будем стоить на рынке. Но в отличие от каких-то традиционных компаний, друзья мои, мы с вами в сетевом бизнесе. А сетевой бизнес – это способ продвижения товаров в продукции. И какой бы товарооборот мы с вами не делали, мы с вами делим этот товарооборот между всеми. Я надеюсь, вы понимаете, чем отличается традиционный бизнес, когда компания продвигается стандартным путем, рекламируя, допустим, свои сервисы или свой продукт через блогеров, отдел продаж и так далее. То есть там один человек получает всю прибыль в традиционной компании. В сетевой компании прибыль делится между участниками, потому что в рекламу не вкладывается ровным счетом ничего, потому что самая лучшая реклама – это сарафанное радио, друзья мои. Поэтому именно от каждого из нас будет зависеть, какой товарооборот мы с вами будем генерировать каждый месяц Любой бизнес это математика Входящий, исходящий, конверсии, воронки, средний чек И Я сейчас вам покажу простую математику на простом примере Закон, который гарантирует, что мы с вами в долгосрок все очень хорошо заработаем если каждый из вас будет понимать, что это не какой-то спринтерский забег на короткую дистанцию, да, то есть месяц, два, три. Нет, друзья мои, это движение на много-много лет вперед, друзья мои. И каждый день вы сможете зарабатывать очень достойные деньги, друзья мои. И бонусом получать вознаграждение на каждом из уровней, получать приятные подарки, и участвовать в распределении денежного пула каждый день, друзья мои. Итак, давайте перейдем к математике. Математика максимально примитивная, друзья мои. Закон 1 плюс один, Закон, который гарантирует, что каждый из вас может заработать в очереди очень хорошие деньги. Сложного ничего нету, друзья мои. Итак, у нас есть с вами 12 месяцев в году. И закон 1 плюс 1 говорит нам о том, что каждый может пригласить по одному человеку в месяц. 30 дней, друзья мои. Целый месяц пригласить всего одного человека. Согласитесь, несложно. Больше одного нельзя. Чуть позже я объясню, почему больше одного за месяц приглашать, друзья мои, нельзя. Плюс один может сделать абсолютно каждый. Согласитесь, ничего сложного нет. 29 дней ходите, пинаете что-нибудь. Там, я не знаю, огороды, отпуски. Работа, все что угодно. Движение в очереди происходит, да, то есть, а вы 29 дней ничего не делаете. Пинайте балду. А потом в конце месяца приглашаете одного человека. И в первый месяц вас два человека. Ваша структура два человека. На следующий месяц, да, то есть, что мы делаем? Мы повторяем процедуру. Мы приглашаем еще одного человека. И наш человек, которого мы пригласили в первый месяц, повторяет нас, делает то же самое. То есть, тоже приглашает одного человека, плюс один делает. И на второй месяц наша структура составляет 4 человека, друзья мои. На третий месяц мы повторяем данную процедуру. И у нас уже в структуре 8 человек. На четвертый месяц 16, на пятый 32, на шестой 64. На седьмой месяц 128 человек будет ваша структура. На восьмой 256, на девятый месяц ваша структура будет 512 человек, на десятый месяц 1024. На одиннадцатый месяц 2048. И на 12 месяц ваша структура будет 4096 человек. Мне не нужно вам объяснять, что в нашем маркетинге, во-первых, есть линейный маркетинг на 10 уровней глубины. Представьте себе, что такое 10 уровней глубины. И ваша структура в 4096 человек, да, то есть на 12 уровней, правда, но даже с 10 1024, согласитесь, неплохо уже. У нас есть пул активных, где вы сможете зарабатывать, да, то есть пригласили одного человека, и в этот день вы заработали, потому что поучаствовали в распределении пула. Вы будете зарабатывать с бинара, да, то есть, потому что бинар это возможность заработать со всей глубины. У нас есть большое количество инструментов, которые позволят вам заработать в маркетинге. И вы весь этот год будете зарабатывать, друзья мои. И будете зарабатывать неплохо. Согласитесь, друзья мои, пригласить одного человека за месяц не так уж и сложно. При том, что вход в маркетинг составляет всего 10 долларов, друзья мои. Цена трех чашек кофе 10 долларов за возможность развиваться и зарабатывать вместе с нами Итак, 12 месяцев 4096 человек структура Возвращаясь к вопросу, почему больше одного приглашать нельзя? Никто из вас не догадается, почему именно Чтобы крыша не поехала Чтобы с ума не сойти, друзья мои Вот почему нельзя приглашать больше одного <нет> На самом деле, это шутка, друзья мои Но а Сейчас вы увидите, почему может поехать крыша, друзья мои Итак, представим, что мы за месяц пригласили на одного человека больше. Не одного, а двоих целых пригласили. И каждый месяц приглашаем не по одному человеку, а по два человека. И наши люди делают то же самое, повторяют нас. У нас в первый месяц будет три человека. То есть я пригласил двух, соответственно. Нас в структуре три человека. На следующий месяц каждый пригласил также по два человека. У нас в структуре образуется 9 человек. Потом 27 человек. На четвертый месяц 81, на пятый 243, на шестой 729, на седьмой месяц структура будет 2187 человек. Итак, на 12 месяц, друзья мои, ваша структура будет, внимание, 531 441 человек еще раз, друзья мои, если вы будете приглашать всего лишь на одного человека больше, это в конечном итоге будет структура в 531 441 человек, друзья мои. Какая из этих цифр, друзья мои, вам нравится больше? 4096 или 531 тысяча? Я думаю, что 531 тысяча вам нравится больше. А разница лишь в том, что мы на один человек приглашаем больше, друзья мои. Представьте себе, какая колоссальная разница на дистанции, если мы просто прикладываем чуть больше усилий если вы один можете начать выстраивание вот такой вот структуры и за год вы один можете выстроить такую структуру а что может команда в 10 тысяч человек или в 100 тысяч человек у нас с вами есть огромный буст потому что нас с вами уже тысячи людей в очереди, друзья мои и мы с вами можем начать вот этот вот флешмоб Плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре. Приглашать в нашу очередь максимально выгодно, друзья мои. Подумайте о том, что если вы будете приглашать плюс пять человек в месяц, каждый месяц, и вас будут повторять пять, двадцать пять, и так далее. Вот вам домашнее задание. Возьмите сейчас калькулятор и посчитайте, а сколько человек будет, если вы будете каждый месяц приглашать по пять, и ваши люди вас будут повторять. Какое количество людей будет на 12 месяц? Это просто крышесносные цифры, друзья мои. Я же вам говорил, что вы с ума можете сойти от того, какая скорость может быть в нашей очереди. Просто сумасшедшая скорость получения денежных вознаграждений и приятных подарков. И самое главное, что в момент приглашения вы участвуете в распределении денежного пула, друзья мои. Что еще важно, друзья мои, понять? Что вы за год можете выстроить структуру в 531 тысячу человек но у нас есть с вами маркетинг соответственно основной маркетинг движения очереди и для того чтобы двигаться по уровням у нас получается на первых уровнях три аватара толкают одного на шестом уровне и далее два аватара толкают одного и здесь очень важно понимать что у нас есть технические аватары друзья мои то есть почему движение в очереди может быть максимально быстрым. И оно будет максимально быстрым, если каждый из вас возьмет ответственность за движение очереди и будет делать какие-то минимальные действия. Не умеете приглашать, друзья мои, ничего страшного. Вы можете прикладывать хотя бы минимальные усилия. И в своих социальных сетях можете просто делиться своими эмоциями. О том, что вау, круто, получил свою первую выплату. Вау, круто, получил свой первый подарок. Можете просто радоваться для начала за других пользователей которые выходят на свою выплату, потому что рано или поздно и вы тоже выйдете друзья мои. но очень важно сейчас каждому взять ответственность и прикладывать хотя бы минимальные усилия. И я уверен, что если вы просто будете делиться эмоциями то за месяц хотя бы планку минимум плюс один человек вы сможете это сделать. у нас это не обязательное правило. мы не обязываем никого приглашать. У нас есть элемент пассивного дохода. Да, то есть вы можете просто двигаться и никого не приглашать Но если все-таки вы осознаете, что вы сможете двигаться и зарабатывать гораздо больше и быстрее Если просто будете прикладывать минимальные усилия Я очень надеюсь, что эта осознанность, осознанность каждого партнера отправит нас просто в космос, друзья мои Просто to the moon. Пару важных моментов, которые вы должны еще понять Почему скорость в очереди будет максимально быстрой Потому что это количество людей, но это не количество аватаров. У нас в очереди есть основной маркетинг, где движение от уровня к уровню зависит от количества аватаров, которые вас толкают. На первых уровнях, соответственно, это три аватара толкают одного. На шестом уровне и далее два аватара толкают одного. Помимо того, что вы, активируя подписку, получаете аватар, который движется в очереди, этот аватар еще создает технические аватары, которые толкают всю очередь, друзья мои А теперь внимание, сколько ваш аватар создает технических аватаров на протяжении одного месяца, друзья мои Давайте мы с вами сейчас вместе посчитаем Месяц подписки у нас, друзья мои, очень важно Это не 30 дней, это 28 дней Вы спросите, почему 28 дней, а не 30 месяц Потому что это стратегический ход, который позволяет нам выиграть по итогам года еще один месяц Почему нам важно выиграть еще один месяц? Добавьте здесь циферку 13 да, то есть и продолжите, друзья мои И самое главное, вы должны понимать, что 70% прибыли любого бизнеса это повторные покупки Это когда человек снова и снова покупает, это рекуррентный платеж называется У нас на платформе очень крутой продукт, который вам понравится, поверьте мне Из за этот продукт платить ну, абсолютно не жалко Потому что за маленькую цену вы получаете огромную ценность. Это обмен с превышением 100%. И чем больше мы будем создавать товарооборот, тем больше мы все с вами будем зарабатывать. Но все же очень просто, друзья мои. Поэтому месяц длится 28 дней. Каждый аватар создает 4 технических аватара в день. То есть один аватар создает 4 аватара за день. Соответственно, 4 умножаем на 28, и мы получаем 112 технических аватаров улетает с одной подписки каждый месяц в основную очередь. Если мы вернемся, соответственно, к нашим расчетам, то увидим следующее, что 531 тысяча человек структура, которая генерирует каждый месяц по 112 аватаров. Умножаем эту цифру на 112 и представьте, какое космическое движение может быть. Но эту структуру, друзья мои, начал создавать один человек, понимаете? Поэтому движение в очереди, друзья мои, может быть космически быстрым. И движение от уровня к уровню, где три толкают одного и два толкают одного. К этому движению добавляются еще технические аватары, которые создаются 4 раза в течение суток, друзья мои. Поэтому для быстрого движения каждые сутки добавляется 4 технических аватара от каждого одного основного аватара. Один основной аватар – это тот, который движется по вашим уровням. Если у вас, соответственно, два аватара на кабинете, то, соответственно, вы создаете 8 технических аватаров, которые помогают всем двигаться. Поэтому чем больше у вас аватаров на кабинете, тем больше вы помогаете э, движению в очереди. Ну и вишенка на торте, друзья мои. Вишенка на торте – это то, что отличает нас Абсолютно от других компаний, инструментов на рынке, друзья мои Однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход И Если вы один раз собрали структуру Эта структура всегда следует за вами, друзья мои Мы всегда переносим команду мы всегда переносим дерево структуры из одного инструмента в другой инструмент У нас есть партнеры, которые начали с нами движение в интернет-заработке в 2020 году И один раз правильно выстроив компанию в 2020 году Каким образом выстроили команду? Пригласили трех, эти девять, эти двадцать семь, эти восемьдесят один, соответственно И потом все вышло из-под контроля Кто-то кого-то начал приглашать, на шестом уровне зашли какие-то крутые автоматизаторы На седьмом уровне там зашли блогеры И в конечном итоге юбка максимально широкая Максимально широкая юбка в сетевом бизнесе говорит о том, что если в этом бизнесе присутствует какой-то линейный маркетинг, то вы зарабатывать будете максимально много. А я напоминаю, что у нас в живой очереди 10-уровневый линейный маркетинг плюс бинар, где вы с максимальной глубины будете зарабатывать. Так вот. Партнеры, которые в 2020 году выстроили свою структуру, свою команду, начали это делать. В 2021 году заработали очень хорошие деньги. В 2022 году заработали еще больше денег. Потому что команда растет, инструменты добавляются у нас. Соответственно, структура переносится. Понимаете, о чем я? Поэтому мы, если будем запускать какой-то инструмент, либо у нас может быть какая-то партнерская интеграция с кем-то, мы берем всю вашу структуру и переносим ее на новый инструмент. И вся ваша команда сохраняется. Еще раз, однажды проделанная вами работа превратится в пассивный остаточный доход. Если вы сейчас активно подойдете к выстраиванию структуры, вы тем самым принесете максимальную пользу для построения живой очереди, для ускорения живой очереди, для собственного финансового обогащения, друзья мои. Но и самое главное, вы закладываете мощнейший фундамент. Сейчас на этом маркетинге, друзья мои, выстроить команду несложно. Я бы даже сказал, сложнее не выстроить, чем выстроить Потому что это маркетинг, на который люди притягиваются как магнит В этом маркетинге есть все Доступный вход для каждого, супер крутой продукт, пассивный доход, активный доход, друзья мои Крутые инструменты, которые есть в очереди Друзья мои, ну все есть, классная команда И самое главное, людей, которых объединяет одна глобальная идея Буквально недавно, друзья мои, я воспринимаю это как знак, а моя дочка наклеила мне на телефон вот такого вот единорога. Она сказала, будешь смотреть на этого единорога и вспоминать про меня. Я не снимаю этого единорога, друзья мои, потому что это наша цель – стать единорогом. Единорогами, друзья мои, в бизнесе называют миллиардные компании. И я уверен, что мы с вами можем генерировать 1 миллиард долларов. Почему нет, друзья мои? Мы можем генерировать с вами 1 миллиард долларов в месяц. И каждый будет участвовать в распределении этого товарооборота, друзья мои. Именно вы решаете, сможем мы это или нет. Потому что сила в людях, сила в каждом из вас, друзья мои. Я надеюсь, что эта сумасшедшая глобальная цель объединит нас всех с вами. И мы сможем доказать сами себе, что мы действительно это можем, друзья мои. В этом мире нет ничего невозможного. Я уверен, что у нас все получится, если каждый из вас будет понимать, что закон 1 плюс 1 работает на 100%, если его применять на практике. Поэтому еще раз, друзья мои, перематываем это видео в самое начало, пересматриваем еще раз, вырезаем этот кусок с нашей целью в миллиард и слушаем это как мантру на каждый день. Я уверен, что у нас все получится я желаю каждому из вас максимально быстрого движения в очереди и больших чеков.